Доброго времени суток. Всех приветствую. Сегодня у нас в гостях опять Сергей Вячеславович Тараскин. Приветствую вас, Сергей Вячеславович. Благодарю вас за то, что вы согласились ответить на некоторые вопросы. И, значит, я предлагаю обсудить значит, то, что происходит сегодня, на сегодняшний день, потому что люди очень волнуются, очень нервничают, очень все переживают. Из-за этого коронавируса, который страшный коронавирус на, на, на, напал на, нашу, на наш народ. Вот этот электронный концлагерь, который неизвестно, кто это внедряет и кто это приводит в действие, и к чему это все. И также мы зададим несколько вопросов из тех вопросов, которые приходят в ваш адрес. Поэтому я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария! Также приветствую всех наших э, зрителей вот, и слушателей, кто нас видит и слышит. Давайте начнем нашу сегодняшнюю встречу и обсудим э, те вопросы, которые вот, наболели за последнее время у наших э, э, зрителей вот, и вообще всех тех, кто интересуется э, темой э, возрождения Союза СССР, и других субъектов права, которые должны появиться на территории планеты Земля, потому что в противном случае эта ситуация будет развиваться по очень негативному сценарию. Ну вот первый вопрос, Сергей Вячеславович. Что это за страшная болезнь, поразила весь мир и наш, нашу страну в том числе? Как к этому относиться? Насколько это правда, неправда? Болеют люди, не болеют. Я не видела ни одного больного человека, но нам внушают, что мы должны ходить на морниках, в перчатках. Это уже доходит просто до паранойи какой-то. Что это такое? Мария, значит, болезнь существует реально. Значит, насчет возбудителя ситуация достаточно сложная, потому что все, что связано с так называемым коронавирусом, из его э, идентификацией, вот, находится ну, как бы, пока за семью печатями. Дело в том, что все тест-системы, которые сегодня используются для идентификации того, чем болеет человек, они созданы э, теми же структурами, которые, собственно говоря, и выпустили эту болезнь наружу. Вы же понимаете, когда в вирусологических лабора лабораториях э, разрабатывается новый, вид вируса как оружие массового поражения, а это именно так и делается, всегда напоминаю тем, кто этого не знает. Все значит, вирусологические лаборатории, все бактериологические лаборатории, все лаборатории, которые занимаются различными видами Биологии, разработками различного вида биологического оружия находятся на содержании у транснациональных корпораций. И алгоритм этой разработки предполагает значит, создание неких видов поражающих факторов в виде биологических структур. Это могут быть бактерии, вирусы, какие-то комбинации этих так сказать, систем, связанные с тем, что сейчас есть возможность генетически модифицировать любой живой организм, что, собственно говоря, успешно и делается во всех лабораториях. Вот сейчас, кстати, вакцина, которую должны запустить, используется, тестируется на генетически модифицированных мышах, у которых есть несколько генов человека. Вся ситуация, в которой мы с вами оказались, с одной стороны, она практически не контролируется теми, кто находится на местах, я имею в виду врачей, различных специалистов в области вирусологии, они на самом деле пока нам не дали никаких данных по этому вирусу. Потому что, еще раз повторюсь, тест-системы, которые используются для идентификации того или иного вируса, ну, якобы вируса, возможно вируса, мы это точно не знаем. Они создаются теми же, кто и создает эти вирусы. Для чего это делается? Дело в том, что перед тем, как биологическое оружие выпускается так сказать, в массы и используется для каких-либо целей, всегда создаются антидоты и системы, которые противодействуют этому так сказать, виду оружия, этому виду поражающего фактора, для того, чтобы можно было своих людей, которые, так сказать, которые распространяют этот вид Биологического оружия, который занимается этим, обезопасить. Поэтому антидоты и сам, само так сказать, сам поражающий фактор создаются одновременно всегда. И по этой причине: вот сейчас мы используем тест-системы, которые обнаруживают так называемый COVID-19 которые на самом деле несложно увидеть в электронный микроскоп, но почему-то никто из ученых нам еще этих данных не предъявил. То есть фотографии выделенного из тел людей вот этого вируса COVID-19, мертвых либо живых, мы еще не видели. То, что касается смертности, она действительно есть. Люди умирают от некого нового вида пневмонии, я видел эти фотографии, потому что, напомню, я сам являюсь врачом, и моя жена является судебно-медицинским экспертом. Фотографии измененных и пораженных неким фактором легких пациентов, уже умерших, я многократно видел. Они действительно абсолютно меняют свою структуру, превращаются в ткани, которые напоминают внешнюю селезенку, и в этом, в этом состоянии легкая не может исполнять свои функции по обмену кислородом, и человек, естественно, умирает. Вот это совершенно объективные характеристики, которые можно увидеть глазом. Но дело в том, что диагноз ставится не в приглядку, а поскольку нам говорят, что этот агент, который поражает, в данном случае легкий человека, является вирусом. Его можно определить с соответствующими системами тестирования, объективными, либо увидеть его под электронным микроскопом. Вот с этим большие проблемы. На сегодняшний момент никто точно не уверен, действительно ли существует вирус, который называется COVID-19. Может быть, это какая-то комбинация бактериальной и вирусологической, так сказать, флоры, которая попадает в организм человека. Может быть, это какое-то химическое вещество, которое тем или иным образом попало в организм человека. И на сегодняшний момент, на самом деле, ситуация очень плохая. Объективную информацию хочу вам доложить по этому поводу, чтобы вот то, что я видел собственными глазами, то, что я знаю абсолютно точно. То есть я был в стационарах, в которых находится большое количество больных. Некоторые из них расположены вот недалеко от нашего города. Я живу в городе Зеленограде, вот под Подмосковье. Там находится, так сказать, в каждом из таких стационаров находится сотни больных. Значительно смертность достаточно высокая. Вот в том стационаре, в котором я был, на момент, когда я его посетил, уже 20 человек умерло. Вот как раз вот такого вида пневмонии. И эта статистика постоянно растет. То есть динамика на самом деле, отрицательная динамика, она нарастает. То есть в тот момент, когда была объявлена пандемия, количество больных было минимальным. Сейчас большинство стационаров, которые перепрофилированы под инфекционные отделения, заполнены. И количество людей, которые умирают от вот этого вида пневмонии, о которой мы с вами говорим, по факту мы видим серьезные изменения в тканях легкого, легких, так сказать, этих пациентов, при котором функции обмена кислорода практически прекращаются, и человек погибает от кислородного голодания. Детали этого процесса пока нам неизвестны, потому что этим должны заниматься соответствующие группы специалистов. Ни я, ни кто-либо другой в одиночку этого сделать не может. Но еще раз повторюсь, все профессиональные сообщества, все сообщества специалистов различных групп, так сказать, которые занимаются этой темой, к сожалению, находятся на финансировании у транснациональных корпораций, и если вы Загляните к ним на сайты, вот вы в этом легко убедитесь. Потому что все, что связано сейчас с финансированием тем, или тех или иных научных тем так называемых научных тем, существует за счет грантов. Гранты эти выделяются транснациональными корпорациями. Ну для простоты можете зайти на сайт, например, российской исторической библиотеки и увидеть там на первой странице от кого они получают гранты и кому они служат там написано что грант от э, госдепартамента сша номер такой-то грант от фонда сороса номер такой-то вопрос на кого работают люди находящиеся на территории этой библиотеки для кого они сохраняют эти данные или выдают их в определенном виде, или преподносят нам в определенном виде, и так далее, и тому подобное. Все научные сообщества, все коллективы профессионалов, которые сегодня есть на планете Земля, находятся в аналогичном состоянии. Они борются, так сказать, из последних сил, стараясь получить те или иные гранты, и вместе с грантами они получают соответствующие задания, которые исполняют. И вот э, одно из этих заданий вот, сейчас опробуется на нас. То есть некий, некий, некий, так сказать, появился некий биологический поражающий фактор, который распространился из Китая, из города Ухань. Вот сейчас он распространился по всей земле. И мы имеем вот эту печальную картину. Кстати, подготовка, которой шла очень давно, для тех, кто, может быть, не заметил этого, был выпущен специальный фильм на российском телевидении. Так и назывался восьмисерийный фильм назывался эпидемия. Там, э, в, так сказать, достаточно подробно э, прописан идеальный план развития эпидемии. Еще раз повторюсь: идеальный. На самом деле он будет развиваться с некоторыми нюансами, срок реализации Этих, ну, этого плана, который показан в фильме, составляет примерно 14-15 лет. Вот, но в фильме, естественно, это показано в виде, так сказать, ну, достаточно короткого сюжета, потому что ну, снимать такую длинную эпопею, которая там займет тысячу серий, вот, достаточно сложно и затратно. Такого рода манипуляции с человеческим сознанием делаются давно. В последнее время они стали абсолютно объективными и легко заметными. Я надеюсь, вы все смотрели сериал «Слуга народу», где Зеленский становится президентом э, Украины. Вот. И буквально через год после того, как сериал был многократно показан по различным средствам массовой информации, все то, что показано в сериале, полностью материализовалось. Зеленский действительно стал президентом Украины. Поэтому у нас появился сериал, который называется «Эпидемия» в 2019 году. Он вышел на экраны. То есть буквально за несколько месяцев до начала эпидемии. И там как раз показаны все основные проблемы, которые возникают при <coughs> начале эпидемии. Там как раз указано, что это вирус гриппа, он поражает преимущественно легкие. Все это там хорошо показано. И самое главное, показан торжественный и э, вдохновляющий конец, э, так сказать, развития вот этих событий, когда последние группы выживших людей э, попадают в руки э, китайской армии. Там э, основные, так сказать, герои этого э, сериала восьмисерийного. Значит, после того как наконец-то собираются вместе э, в, в заранее определенной точке. На горизонте появляется китайская армия на снегоходах, потому что ну, события развиваются как бы в зимний период. Вот, поэтому нам основная идея, которую пытаются реализовать на нашей территории, стан становится понятной. Мы сейчас прошли как раз первый этап этого серьезного испытания. Задача первого этапа состояла в том, чтобы по возможности убрать население ну, скажем так, возрастное с этой территории. Основной удар был направлен на пожилых людей. Вот. Недаром нам с самого начала сообщали, да, что 65 и возраст 65 лет и старше, это является, так сказать, основной группой риска. Против них был как раз направлен основной удар. Отчасти у них это получилось, отчасти это не, не получилось, потому что э, все-таки мы имеем дело, скорее всего, с биологическим, поражающим, так сказать, объектом, а у них есть очень много интересных особенностей, которые, так сказать, обыватель не знает. В частности, вот если, если все-таки это вирус, <coughs> данный вирус имеет РНК, РНК-структуру, эти структуры вирусные, они достаточно быстро мутируют. То есть, попадая в организм человека, вирус, размножаясь там, Мутирует, То есть, что такое мутация вируса? Это ошибки, которые возникают в РНК-системе вируса при размножении. То есть, каждый раз, создавая себе подобных вирус и размножаясь в организме, изменяет свою первоначальную структуру. И таким образом он может либо вообще потерять свою патогенность, либо наоборот ее усилить, либо как-то изменить так сказать, вот, ход течения болезни, которые мы объективно видим. Поэтому биологические системы, они такие подвижные, мобильные. И прогнозировать четко, вот как, например, при химическом отравлении, при отравлении какими-то там видами, так сказать, ядов человека, ну, невозможно. Потому что система живая, она постоянно находится в динамике, постоянно развивается, постоянно мутирует. И переходя от человека к человеку, значит, мы каждый раз, вот если, например, в кого-то попал этот вирус, то если вы уже заражаете там, второго, третьего, 4 человека, то фактически вы уже заражаете новым вирусом. Потому что э, те циклы размножения, которые прошли в вашем организме, они дали уже определенные сбои при, э, при цикле воспроизводства этого вируса. То же самое происходит, кстати, и в человеческих организмах. Просто циклы очень длинные, человек живет достаточно долго, и каждый раз в новом поколении мы имеем, Некие отличия у детей в их ДНК структурах от родителей. Это как раз связано с накоплением ошибок при дублировании и размножении. В случае с вирусом это РНК систем, а в случае с человеком это ДНК. Мы знаем, что дезоксирибонуклеиновая кислота является носителем генетической информации, которая передается из поколения в поколение. А у вирусов это РНК системы. Вот эти РНК-системы достаточно короткие по сравнению с ДНК-системами, и, соответственно, ошибка в них накапливается гораздо быстрее. Вот примерно такая ситуация, и мы сейчас находимся в состоянии, когда мы еще четко, как вот общество, не имеем объективной информации о том, с чем мы столкнулись. Единственное, что понятно, что этот цикл будет очень длинным, он будет многоступенчатым, предположительно в очередной раз удар будет нанесен уже по э, детской части населения планеты Земля, потому что вот первый удар он как бы предполагался для э, пожилых людей, второй удар нано, наносится по значит, детской части населения планеты Земля. Вот. Посмотрим, как это будет развиваться. Вот. Здесь учитываются очень многие факторы, потому что вот я прошу всех не воспринимать эту информацию как истину в последней инстанции, потому что первое, значит все биологические поражающие системы, они крайне мобильны и изменяемы, и у них есть в процессе жизни очень большой диапазон вариабельности, поэтому то, что планировалось месяц назад, на сегодня становится неактуальным. То, что планировалось три месяца назад, на сегодня может вообще не работать. Поэтому понятно только одно, что та, тот бешеный зверь, который сейчас вцепился в глотку человечеству, пытаясь реализовать программы золотого миллиарда, уничтожения здесь большого количества людей. вот Все эти программы известны с 70-х лет, прошлого столетия. Он просто так нас не отпустит. И попутно значит, у нас идет реализация всепланетарного концлагеря. Славович, но если это все-таки биологическое оружие, если есть такое подозрение, тогда что означают вот эти тесты, которые они в принудительном порядке пытаются брать у людей вот эти вот тесты что это, к чему это все и зачем это все? Это имитация или хотят заразить еще больше. Люди очень переживают из-за этого. Дело в том, что в идеальных условиях ну, как бы тестирование необходимо для того, чтобы определить, кто заражен, кто, так сказать, здоров, кто находится в стадии выздоровления, кто уже переболел каким-либо вирусным заболеванием и у него в организме выработались соответствующие антитела. Но в, то, в, те, в той ситуации, в которой мы с вами находимся, когда у нас нет правового государства, когда у нас нет э, той системы, которая бы отстаивала наши интересы, еще раз повторюсь, э, страшный э, бешеный зверь вцепился в голодку человечеству и пытается реализовать программу золотого миллиарда, которая предполагает уничтожение на сегодняшний момент как минимум 6 миллиардов людей. И повторюсь, просто так они нас не отпустят. Но в той ситуации, когда каждое государство сегодня на планете, так называемое государство, представляет из себя ничто иное, как организованное преступное сообщество, находящееся так сказать в услужении у транснациональных корпораций, которые, собственно говоря, и запустили программу и золотого миллиарда, и той, ситуации, в которой мы с вами оказались, она однозначно является рукотворной по одной простой причине. Если вы внимательно посмотрите на те меры, которые применяются в различных странах в борьбе с вот этой инфекцией, вы увидите, что все они практически под копирку. Разметка, так сказать, вот расстояние в очередях. Там, ношение масок, там, перчатки. То есть вы поймите, что в нормальных условиях такое невозможно. В нормальных условиях работают научные коллективы, которые дают э, рекомендации, э, которые э, так сказать, действуют в каждой конкретной стране. А у нас получается, что абсолютное большинство стран вводят меры как под копирку. Это говорит только об одном, что у них имеется инструкция, которая спущена им сверху. И они ее исполняют. Потому что если мы посмотрим, что происходит, там, например, в той же Германии, и у нас, на, на, на нашей территории, мы увидим практически одинаковые меры. То есть люди стоят в очереди на расстоянии полтора-два метра друг от друга. Там обязательно там, одевание маски, там, того, всего пятого, десятого. То есть меры очень похожи друг на друга. На самом деле, в ситуации, если бы мы действительно в каждом государстве реально боролись вот с инфекцией, то меры бы были очень различны. Где-то бы вводили карантин, где-то не вводили карантин. Достаточно большое количество стран не вело бы карантин, если бы у них не было инструкции сверху. Потому что на самом деле введение карантина – это ничто иное, как удлинение стадии размножения вируса в конкретном сообществе людей. Еще раз повторюсь, на самом деле ничего плохого нет в том, что вирусы попадают в наш организм. Они всегда попадают. Мы гуляем по улице, и мы каждый день получаем те или иные вирусы, которые попадают в наш организм. Просто большинство из них не приносят нам никакого вреда. Наша иммунная система легко с ними справляется. И более того, она их трансформирует. Я уже рассказал о том, что вирусы мутирует, находясь в организме. И тем самым, пройдя через большое количество организмов, человека, там, ну, в данном случае человека, вирус как бы теряет свои, свои первоначальные функции, и эпидемия утихает. Но мы э, видим, что ситуация развивается как под копирку в большом количестве государств. Вот. Более того, э, значит, чем интересна эта ситуация, в тех странах, где не ввели карантин, ситуация с заболеваемостью примерно такая же, как в тех, в которых ввели карантин. Становится вопрос, а каким способом это передается от человека к человеку? Если в одном случае мы имеем работающие детские сады, спортивные площадки, где люди встречаются, мы имеем значит, рабочие коллективы, где все выходят на работу, а в другом случае все сидят по домам, а количество заболевших на душу населения, примерно одинаково. Вопрос, действительно ли все так, как нам это выдают. Я еще раз говорю, значит, это тайна за семью печатями, которую еще предстоит разгадать, но, к сожалению, таких научных коллективов на планете Земля практически не осталось. Они все находятся на коротком поводке, на коротком финансовом поводке, у тех структур, которые называются транснациональной корпорации, Ждут, когда им кто-то выделит на эту лабораторию, на этот институт, который занимается подобными темами, соответствующий грант. И, вот, и они выдадут под этот грант соответствующее заявление. Потому что они же вместе с грантом получают конкретную задачу. И эта задача сформулирована таким образом, чтобы получить нужный результат. Вот. Таким образом осуществляется управление научным сообществом, которое на сегодняшний момент фактически не является таковым, поскольку оно решает только те задачи и в том ключе, и в том ракурсе решает эти задачи, которые нужны заказчикам. Ты выдают на гора результаты, которые зачастую не имеют никакого отношения к действительности. Они вычленяют из гигантской так сказать, проблемы, ровно те факторы, которые нужны заказчикам. Как вы понимаете, при успешном так сказать, манипулировании вот этой базой научных данных, можно всегда из нее выделить ровно те факторы, которые нужны заказчику, которые так сказать, должны быть озвучены посредством массовой информации и так далее. Вот, вот кстати, еще один фактор, поражающий, который мало кто учитывает, это психический фактор, когда во время любых серьезных эпидемий значительное количество людей умирает не от э, так, того агента, который так сказать, является поражающим фактором, а просто от страха. Дело в том, что вот это состояние испуга, страха, вот, оно резко понижает иммунитет человека и таким образом может довести его до такого состояния, когда те э, э, болезнетворные микробы, которые всегда живут в организме человека здорового, становятся для него опасными. Вот. То есть иммунитет падает ниже некой нормы, и те микробы, которые живут с нами всегда, находятся в наших легких, в, в, во рту, в желудочно-кишечном тракте, становятся для нас опасными. Это связано в том числе с э, ощущением страха. А когда миллиарды человек находятся в этом состоянии, то уйти значит, от вот этих, скажем так, отрицательных психических воздействий крайне сложно. Я знаю очень много людей, которые, которые действительно находятся в состоянии близком, ну, так сказать, к невменяемости. То есть они действительно неделями не выходят из своих квартир, не выпускают своих детей. Как вы знаете, даже в тюрьме положено Ежедневная прогулка на свежем воздухе. А тут люди добровольно обрекают себя на заточение и тем самым резко ухудшают ситуацию. А для стариков это вообще губительно. Ну попробуйте старика, которому 80 лет, значит, приковать его к постели и две недели не выходит на улицу. Там, и он после этого, так сказать, вообще выйти не сможет. Его организм и так находится на пределе возможностей. А тут вы его лишаете свежего воздуха, нормального движения, так сказать, привычной прогулки и так далее. Нормального общения. Вот, сидит целыми днями, смотрит этот дурацкий зомбоящик, в котором постоянно передают статистику смертности, там, количество пораженных и так далее. И тем самым угнетают его и так слабую иммунную систему, которая в серьезном, так сказать, возрасте значительно меньшую способность противостоять вирусу, чем у молодых ребят. Вот. поэтому тут так сказать, комплексный вид поражения. И, к сожалению, вот уже минимум два месяца мы находимся в этом состоянии, и непонятно, куда, так сказать, нас выведет эта кривая. Ну, а попутно, попутно пока мы все сидели дома и боролись с какой-то, так сказать, инфекцией, не работали, многие лишились заработков, многие, так сказать, предприятия, особенно мелкие, разорились, потому что они не могут достаточно долго находиться без, без финансирования. В это время, значит, ввели те самые меры, которые называются электронный концлагерь. То есть взяли всех на, так сказать, соответствующий учет, ввели всех в базы. Вот, ввели электронные пропуска, которые позволяют вам передвигаться по территории страны. Ввели значит, кордоны на, между областями. Я надеюсь, вы знаете, что есть кордоны, которые стоят между областями, которые преодолеть невозможно. Ну, например, в сторону от Москвы на юг народ не выпускают. Там в некоторых местах, на некоторых трассах не на всех на некоторых трассах стоят, так сказать, соответствующие посты, которые не выпускают москвичей. Например, если у вас есть там дом где-то на юге, вы из Московской области до него добраться не сможете. Вот в определенный момент это, эти, так сказать, трассы были закрыты. И мы э, оказываемся с вами в том состоянии, которое в принципе уже хорошо опробировано на территории того же Китая. Э, рекомендую посмотреть нашим зрителям, что такое уйгурский концлагерь, это 10 миллионов человек, которые находятся в состоянии полного фактического электронного концлагеря на территории Китая. Вот эта модель была там отработана, испытана на достаточно большом количестве населения, там порядка 10 миллионов. И сейчас эта модель распространяется на, на всю территорию планеты Земля. Каждый день мы получаем с вами новые и новые ограничения. Вот недавно, значит, при, при, принят закон о том, что среднее образование, то есть школьное образование станет платным. Уже закон нет, нет. Да, да, уже, уже, уже, уже, это, уже это продвигается. То есть с какого момента это войдет в силу, я не знаю. Пока это, так сказать, ну понятно, что существует там первое, второе, третье чтение. Вот, потом существует дата так сказать, запуска этой, этого закона, так сказать, силу. Но то, что такая работа ведется, вот, и, и такие документы законодательные обсуждаются, это абсолютно точно. Каждый, каждый кто живет на территории Москвы и Московской области, уже столкнулся с таким явлением, как пропуск на передвижение. Ну, как вы помните, на оккупированных территориях во время Великой Отечественной войны оккупационные власти выдавали аусвайсы, всем, кто находился в зоне оккупации, для того, чтобы они могли про... пересечь определенную черту, где стоял шлагбаум, стояли соответствующие э, поли... полицаи и проверяли, есть ли у тебя право перейти из зоны А в зону Б, в зону С и так далее. Вот это сейчас работа ведется. Понятно, что она сделается не за один день, потому что, во-первых, это задействованы десятки, сотни миллионов людей в этом деле, но она ведется целенаправленно, и каждый день мы видим, как эти меры все усиливаются, усиливаются, усиливаются и усиливаются. Дистанционное образование, дистанционное, так сказать, обучение, дистанционная там, работа и так далее и тому подобное. То есть мы быстро, очень быстро Погружаемся в ситуацию электронного концлагеря, где практически за каждым нашим действием будет жесточайший контроль. Ну, тот, который уже существует на территории де действующего давно уже действующего электронного концлагеря на территории Китая, который называется Уйгурский концлагерь, где 10 миллионов человек не могут даже на улице поговорить друг с другом, чтобы этот разговор не был записан, зафиксирован, зарегистрирован и передан в соответствующие органы. И в случае, если там есть какая-либо информация, которая, по мнению властей, так сказать, компрометирует этого человека, рейтинг его снижается. Он, например, не может купить сначала билет на самолет, потом билет на поезд, а потом вообще не может передвигаться никаким способом, кроме как пешком. Так что это, это все работает.